Блять, так бесишь Что трас молчал. Ты Ты на вот, иду, я иду, блядь. Господи, Тара, видел бы тебя сейчас, твой отец, Работать на этих. Да, мой отец мертв. А теперь избавкни. Думаешь, ты такая умная, Тара? Ты понимаешь, что это не пророк. Он просто... Не договорит, да? Я со сломанными костями, без костюма, без всей ферми Просто вообще, блядь, даже, блядь, не это самое она вообще как-то, ей вообще похуй, да? Он сказал, что это не пророк, типа. Но всем похуй, меня все равно все хуяпят, пиздят. Да какие каюк, блядь, я и так живой мертвец, вы о чем? Его в призму, и это Ой, блядь, ебантизм, такой ебантизм. боже. Ну немножко сюжет, не, ну конечно, не дописан. Чуть -чуть. Стоп, а кто это там мертвый лежит? А ладно, это тебя кого я по поубивал. Хорошо, ладно. Сейчас как провалится все, это будет угарно. О, да, да. Ух ты твою мать, что это? Заебись. Опа, выпал. Так, а как включить костюм поформо? Я просто, ну, присмерть. А, кажется, он сейчас сам включится. Из-за этой вот херни, которая включилась, да? А, биокод какой-то присоединяется. А, я понял. Начали заражать. А, Мог бы я сейчас отойти. Я бы отошел. <SFX> это, наверное. Изолировано. А! Он меня это самое. Ну, заряжает снова. Это аварийная система костюма, Когда человек при смерти начинает давать шоковый импульс. Сейчас так крипово смотрится, будет. Но он думает, что я мертв, наверное. Мое предположение. Блять, как бы они еще по мне бы не попали, было бы вообще хорошо. Но я при смерти, тут уже все понятно. А можно я встану, пожалуйста? Ну нахуй. О, минус и ты минус. Ну нахуй, так открытый выходить. Давай, не спеша, медленно, спокойно. Смотрите, они даже не стреляют по мне. Так, перезагрузка костюма, естественно. То есть костюм в аварийной ситуации Себя сам перезапустил Но Так Я не понимаю как эта черная штука на меня влияет Если честно Так Невидим Куда здесь кто-то рядом есть Он меня увидел Я бы отошел Но здесь Но здесь эти штучки Хорошо, базовый режим Понял Хорошо Опять перезагрузка костюма, это плохо Блять, патроны кончились Да, блять, чё ты не стреля... А, мне плохо, я понял Мне даже, типа, ст... ну... А чё ему вообще на меня пухают? Блять, ему совсем плохо, я понял Ему совсем плохо, я понял. Понял, не дурак. Он не может спокойно двигаться, но мне нужны нанокатализаторы. Ух ты ж, ебать, как он себя сейчас вообще плохо пучит. А, понятно. Так не боишься, что я умер? А, нет, все нормально. Так и должно быть. Распространение заражения приостановлено. Перезагрузка основной системы. Чужеродная ткань изолирована и законсервирована на глубоких слоях. Идет анализ биоматериала. Активирована проверка совместимости. Идет составление самисти. То есть он их хочет изолировать и совместить с кости? То есть, чисто фактически, он будет жить. Лэнгшан официально все еще остается секретной операцией США. Ты будешь моими глазами и ушами, пророк. Любой ценой сохранить жизни своих людей, цель достойная я ее. Но главная твоя задача, это доставить мне информацию. Так вот почему он Весу туда подходит. живым и расскажи, что видел. Ключ ко всему но у нас слишком мало времени. Так вот почему он сорвался. Теперь мы в курсе. Кстати, по-моему, идет дождь. Восстановление системы. Так, сигнал с твоего костюма не стабилен, но пока сойдет. Не думаю, что мы были представлены. Чак Харгрив, к вашим услугам. Уверен, так, что Нейтан Голд упоминал мое имя, однако смею предположить, ничего хорошего по мне он не сказал. Впрочем, сейчас у нас есть дела поважнее. Нужно вернуть тебе скорость перемещения и оружие. Итак, в данный момент ты находишься недалеко от бюрократического центра города. Думаешь, что если взорвать всех этих политиков, что-то изменится, увы, их заменят образчики ничуть не лучше. Но ты можешь мне не видеть. Зачем православное? Доверие должно быть заслужено. Иди, глянь сам. Я буду помогать тебе как смогу Однако тебе придется спуститься в самое сердце этого гадюшника Там есть то, что тебе понадобится Основные системы в норме Костюм готов к работе Я жду, когда они вылезут, чтобы дать им пизды Потому что они дают мне по двадцаточки, короче, это самое Частиц А? Как ты, сука? Отлично. Давай-давай-давай-давай. выходим выходим Так, э -э, костюм. Костюм. А я не могу зайти в нос. А, я могу. Нет, это особо. Есть Какая невидимость? Мне нужны и прокачка костюма. Так, у нас есть 1400. Вообще копье. Давайте сейчас приближение противника. Понятно. Понятно. Ну, пока что... 8 тысяч надо накопить. Или даже... Не, лучше всего 8 тысяч. Ну, вообще, в принципе, по сюжету, как он, в принципе, устроен, мне реально нравится. Сделано, ну, неплохо. Пока и... Даже, ну, сложно к чему-то прям в целом придраться, кроме таких моментов, когда он назвал, что я не пророк. Она даже не спросила, чего они не остановились, ей было чихать. Не очень понимаю. Я бы, скорее всего, выслушал, но все люди разные, поэтому до этого... Можно, в принципе, и не доебаться, потому что не все будут слушать. Они его столько ловили, я стольких человек убил. А тут, блядь, я не пророк, нахуй. Она скажет, что почему ты не сказала раньше? А как, блядь, ты меня не слушаешь? Как я тебе скажу раньше, блядь? Так, сохранить спокойствие, конечно. укуаться скоро продол, Ну, естественно. Так, у меня невидимка есть. Отлично. А, ага, вижу мелких. Сначала пойду их вырублю. Они... Моя кровь и пища, поэтому... Ай, сразу побежали от меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Конечно, конечно, конечно. Ща-ща-ща. ща ща Они еще оборачиваются. Смотрите, мне это реально нравится. Они оборачиваются. Типа, не иду ли я за ним, а я иду. Так, ну вход в улей-то, в принципе, понятно где. Там где-нибудь. Вон там. В, в люке. У меня просто патрон нет ни хрена. Я боюсь, что у меня есть взрывчатка, В принципе и снайперка. Так что, в принципе, справиться можно. Так. а Я не увидел, что здесь можно залезть. Их. А, -а, а я в порядке. Со мной нормально. потихоньку. Охренеть. Доктора и не Но... такое скажу. Так, судя по всему, вот эта вот штука их и пожирает. Эм... Кто их принес, фиг знает. Пожалуй, использую, пожалуй, такую штучку. Хотя не факт, что она помогает, если честно. Но мое дело попытаться. Но они совсем с ума сходят. Да, они совсем сначала сходят с ума, потом умирают. Им, вон, делают операции разные, разнообразные. Наверное, вырезают эти а вещи. Похоже, перерабатывали важных шишек, как и их статусы. Да. Это все мертвые тела. Судя по всему, прятаться здесь пока нет смысла. Но это нельзя назвать Улием. Наскировка отключена. О, он наверху. Он, кстати, зеленым горел. Как сотруд... Как это... Дру... Дружественная цель. Я бы по нему со снайперки бы гасанул, если бы, конечно... Не... Если бы невидимка была бы не включена. Не Вспомните аргентинский вирус рогатого скота два года назад вспышку коровьи энцефалопатии в прошлом веке. Проблема была не в том, чтобы уничтожить животных. Это просто. А в устранении остатков, Как избавиться от миллионов гниющих труб? Цефы нашли это. Они стирают нас с лица земли. Сводят к нулю воздействие окружающей среды. Uh -huh. Образцовый метод. Мне не нравится то, что музыка все равно громче. И громкость эффектов тоже, пожалуй, до полтинчика спущу. Применить, конечно. Стоять! Стоять! Еще есть? Я вам, да. Так, использовать монитор. А, это включить-выключить, я понял. Так, ну здесь что-то ничего интересного. Опа, гранаты. Полный боезапас гранат. Да, я, который со всеми ими не пользуется. Так. Ну, я понял, что они мне сейчас пригодятся. Но все равно постараюсь ими не пользоваться. Где гранаты? Это взрывчатка, это граната. Ага. Интересно, если их будет рой. Если их будет рой. Сувенью. Отлично. Наконец-то патроны. Стоп, не понял. На цифру один. Еще раз цифра один, Отлично. Так, тут ходит. Маскировка Возьму снайперку, пожалуй. Она может с первого удара вынести, а может со второго. Так что... Проверим. Я что-то слышу. А, это электричество. Так, что у нас здесь? ППшечка. Да не, мне, в принципе, все устраивает мое оружие. Ай, промахнулся. Стой, сука. давай давай давай проходи-проходи-проходи. Молодец. Наскировка. Наскировка так, это вот эта высота? Я пойду выше. Так, что-то он испугался. Наскировка отключена. Внимание, доедает остатки. Блин, патронов все больше и больше дают, но я ни по кому не стреляю пока что. Так, ты зачем? Снайперку верни. Так. Меткость, скорость, мобильность, урона меньше. Меткость, урон, дистанция. Вот это да, вот это мне подходит. Сейчас восстановится энергии, и мы прям залетаем. Залетаем. Как раз она восстановится, пока дверь выбиваю. О, дробовик. Каньте спокойствие. О. В ком-то ты прав. Отлично. А меня типа спалили, но нет. О, блядь! Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Спалили. И спалили прям с потрохами, судя по всему. Но я все равно попробую пройти как-то более-менее спокойно. Но мне надо не забывать собирать катализатор. Тихо, тихо, тихо. Отходим, отходим, отходим. Их тут слишком много. А теперь в эту сторону отходим. Он сейчас побежит к нам сюда вправо. Если побежит, конечно. Смотрите, у меня, кстати, восстанавливается энергия, когда я их убиваю. Еще раз включаем, тут кто-то есть поблизости. Ракан, ладно. Ага, он там застрял. Ага, хорошо, хорош. Тихо, включись. Маскировка так, ну двоих я спалю, по крайней мере Блять, не хочет залазить, ладно Ага, хорош Маскировка отключена. Теперь отходим в эту сторону ну, Просто с ним так проще разобраться Снайперка вообще решает, типа, в целом Ну и куда ты, блядь? Тихо Что-то мне не понравилось Какой-то звук был Прям... Да сдохни ты, блядь отлично так например ну, на по сотке мы получаем за их убийство и по двадцатке за мелки я такой жадный надо поймать всех мелких поймать всех больших <связывается> тихо тихо тихо я понял я понял к этому близко не подходить о мелкий а это мелкий, так отображены я понял И бац от меня хотел. Не судьба, видно. Стоп, что? А, наклониться. Все, я понял. Так, где тут мелкий. Ты да ладно, он у меня что-то сосать. Пусил у меня что-то. Так. Вообще не прекрасно, конечно. Промахнулся. Попал. Попал. Отлично. Пока перезаряжусь. Интересно, их можно со спины убить? Да. Отлично. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отлично, в голову попал. Броня. Не попал. Убил, но хоть и не попал. Кто-то где-то бежит. Напряженный момент, напряженный. Не потому, что у меня патронов мало, а потому, что я как-то действую не очень, понятно. Тут дают патроны, все дают, но я все равно в режиме стелса как-то прохожу. А ведь получается, люди сами... Приносились к ним сюда Чтобы те От них избавлялись что ли Так, где-то у него должна быть сотка здесь Ладно, ничего не будет Пойдем еще выше поднимемся Вдруг что найдем Нет, ничего не найдем А чем мы нано-катализатор Все с концами типа Ух ты, блять вы Выветривается что ли Жаль Так, сколько у нас там по костюму Так, акробатика, дополнительный контроль над телом при падении, следопыт, подсветка маршрутов противника. 2600, блять, будет накопить просто, как говорится, нереально. Маскировка включена. Да и со снайперкой пару выстрелов сделал ты кроссовки. Вот я уж так и понял. А, послушать. Мляже. Теперь нам докладывают о выводе на улице города экспериментальной военной техники. Причем кто контролирует это дело, неизвестно. Свидетели из центра города смогли обойти телефонную блокаду и доставили нам пару жутких новостей. Это была какая-то шагающая машина. Как в звездных войнах». Знаете, так -так. как в этом... Войне миров, да. Три ноги, жуткие звуки. Я просто убежал. Убивала всех подряд. Людей. Спрят... Ничего интересного. Это такое ощущение, вот это газ выходит. Но все эти люди... Ох ты ж, твою мать. Войти в постройку Ты если сможешь раздобыть некоторые элементы конструкции пришельцев. Корабль, подбитый сегодня пилотами Локхарта, пристыкован где-то над землей. Ищи башню или что-то ваше. Или что-то вроде того, мы поняли Не захотел он договаривать Но Тут пришельцев-то Ни хера не мало Поэтому я думаю, как бы Ну их, естественно, тихо убить всех Так, пока не спален Ну давайте попробуем Что, с Калсом? Или нет? Блин, вообще должен был заканчивать уже Вот-вот-вот ну, что-то как-то ничто не, под... не подстригает на то, чтобы закончить. Маскировка Сейчас сюда пойдет. Ну, я так и думал. Че сейчас мы тебя тихо с спины бьем? Наверное. Хотя меня тут может спалить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Судя по всему, будет так проще всего. Ради. Не спален Отлично Можно отключить маскировку ненадолго Так, включаем маскировку Он видит свой труп кореша Идет к нему Понимаешь, это труп Понятное дело, умирает Там еще один я видел Еще одного Не, я сказал, что я видел его. Но ты, блядь. Спустился? Спустился. Могу ну, пока даже маскировку отключить теперь. Блин, ну пока все очень хорошо идет. Прям слишком гладко. Ты, бля на ландшафт ты когда-нибудь хотел посетить другую планету Считай, что ты почти на ней будет у нас больше времени так теперь мне интересно я сейчас отключу тихо понял понял падаю вот здесь включаю они меня не видят все вообще прям в ажуре включаю так, он стоит вправо, смотрит. Этот сюда шел. Что-то зачем? Ух ты. Бля, ну кто-то меня точно спалит сейчас. Стопудово. Ну, если начнется как бы вместе, ничего страшного. Все, спален, ебать. Отходим, отходим, отходим, отходим. Отходим, отходим, отходим, отходим. Блядь, ко мне прям идет. Смотрите, смотрите, смотрите а блядь, потихонечку двигаемся, потихонечку. Блядь, сюда прям идет тварь. Блядь, тварь, за мной следует. Кусты мой лучший друг, все верно. Спалили, или не спалили. Как бы шумихи навел, но не прям настолько, чтобы прям все пиздец. Да, они меня ищут, ищут. Поле используют даже. Ебать, красавцы, блядь. Они просто понимают, что я где-то здесь. И почему они так думают, что я где-то здесь? Патрои еще, сука, ходят, ебать. Ну ч? Вот так это делается. Быстро и спокойно. А, то есть и так все не должно было закончиться, да, быстро? Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ага. Так, они знают, где я, но не могут быть точно уверены, где я. Но знают, что я откуда-то стрелял. Это очень громкое оружие в целом. Сегодня меня опять потеряли. И сразу меняю место. А зачем? Вот так вот делаешь. И подрубаешь мастер. А, все, противников-то нет. А, нет, есть. Блять. Теперь не должно быть. Блять, два патрона на него потратил. Блин, по сотке это так мало. И надеюсь, хоть за кого-нибудь тысячу дадут. Блядь, время. О, опять штраф за превышение. Ну, естественно. Дай мне автомат обратно. Блять, мне не дают автомат. О. Ну, просто сейчас я, пожалуй, перестану уже прятаться. Это ухватится. Взрывчатка, естественно, пригодится. Тихий скраб, так я же могу, и меткой скорость чуть упадет. Ну, кстати, возьмем. Только. ББББ? А, Не ББ. Не б -б -б. На X, на X. Калиматорный прицел. Блин, увеличенный блин, нету ничего, жалко. Вообще надо это оружие постоянно чаще поднимать, всякие пушки. У меня так хорошо, что сюда с одной А что мне надо сделать-то? Так, я понял. Намек ясен. Ух ты, блядь. Что это за громила, блядь? Тихо. Ну ты-то понятно, и ты понятно. У меня главное вон того громилу убрать. Я почему-то снайперки ты стреляешь, чтобы на всякий случай мяч в голову попадать. Убил. Очень хорошо. Сколько за него дадут? Мне нужно знать. Так, ну там вообще-то больше народу падало. Так, так, так, надо чиститься. Идите ко мне. Пятьсот. Отлично, это радует. Давали патроны, я просто их со снайперки загасил. Я лучше в своем деле. <звы> Ух, а на этом закончим. Если что, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятчики, за просмотр. Также подписывайтесь на телеграм, ссылочку в описании. Всех люблю. Боюсь, сынок, у меня Минобороны решили расправиться с цефами своеобразно, взорвать дамбу в россии и затопить кальмаров, а вместе с ними и половину города. Выглядит безумием, но полагаю, именно это они сделают. И я не хочу, чтобы этот душ застал тебя поцелить. Двигай в самый центр этого цепского лога, раз, И оттуда ищи выход на руку. Поторапливайся. Времени в обрез. Пока-пока.